«Атланта» является лидером Восточной конференции. И это не просто так. Тому есть много причин. Во-первых, у Хоукс прекрасный тренер, который брал руки мастерства самого Греха Поповича, Буденхольцер. Он строит свой коллектив по тому же принципу. Не пошло у Хольфорда, пошло у Милсепа. Многие недооценивают разыгрыщего их команды Джефа Тига. Не упоминает о нем, когда обсуждают лучших разыгрывающих лиги. Тем не менее, Джефф входит в пятерку как по набранным очкам, так и по передачам среди разыгрывающих. А это очень серьезные показатели. Но об Атланте всегда забывали, забывают и будут забывать. Может быть даже в первую очередь потому, что сами болельщики этой команды не поддерживают ребят должным образом. Франккорд, Милсоп и Хорфорд. Это, может быть, если не идеальный, то близкий к идеальному фронткорд, Потому что Милсеп – он очень э, такой хороший, защитный, тяжелый форвард. Э, имя Пола будет одной из первых, когда вы подумаете, э, с кем из ребят играть э, против силовой, защитной, э, тягучей команды оппонента. И э, Хорфорд – доминиканец, который тоже боец до мозга костей. Который тоже не жадны, готов всегда отдать передачу или пройти под кольцо, или отойти в тень, когда у кого-то из его из других ребят стартового состава идет Бросоково. И на, они на адекватных контрактах. Я думаю, у этой команды большое будущее. И при привлечение сыфолоши, и, может быть, еще там один-два каких-то незначительных ролевика в дедлайн. И этого соперника будет очень сложно пройти. А даже таким монстром, как Кливленд и Чикаго. Видископ. Спортивные видео.